Приветствую на канале Шарабара. Пока мы не начали, небольшое отступление. Предлагаю вашему вниманию мой второй канал, авторский. Я уже 12 лет занимаюсь писательством и решил, скажем так, выйти в массы. Один из пунктов данного выхода – это авторский канал. Пишу я в жанре боевое фэнтези. Много экшена, магии, баталий, дуэлей. В общем, все как и должно быть в моем понимании фэнтези. На канале я озвучиваю фрагменты из собственных произведений и очерков. А помимо всего прочего, зачитываю рассказы и сказки других писателей. В общем, ежели вам интересна тема фэнтези, то переходим по ссылке в описании, знакомимся с каналом и если понравится, то подписываемся. А мы переходим к видео. В славянской мифологии многие существа не только являются помощниками богов, но и сами обладают магическими свойствами. Люди боялись злых чудищ и верили в доброту духов. Бестиарий – это сборник древних верований, дошедший до наших дней, описывает мифических существ в виде умных животных. От них человеческая фантазия наградила различными добродетелями, верностью, отвагой и мужеством, других – мелчностью, зловредностью и завистью. Также, по мнению древних славян, поля, леса, воду и воздух населяют различные духи в них воплотились различные страхи и информация об окружающем их мире давайте же познакомимся с ними Гигантский змей Аспид. Это существо стояло во главе темного войска. Выглядел Аспид устрашающе, огромного размера летающее чудовище с клювом и двумя длинными хоботами. Крылья его пылали огнем. Зверь обитает в небесах в одиночестве, поскольку никто не может вынести существо с таким черным сердцем. Он неуязвим, его не может одолеть даже самое сильное оружие. Аспид был способен на коварные поступки, его съедала внутренняя злость, которая толкала на преступление. Птица Гамаюн певец Божественных вестей. Это существо славяне очень любили. Увидеть его могли лишь избранные. Волшебная птица обладала добрым нравом, поступая по отношению к людям честно и справедливо. Это очень умное существо, которое знает ответы на все вопросы. Ему открыты глубинные тайны и знания. Птица выступала мудрым советчиком. Главное было задать правильный вопрос. Живет магическое существо на острове Буяне. Древние славяне считали, что гамаюн – это животное с головой прекрасной девушки и птичьим туловищем. Юша, змей, несущий планету. Хоть это существо было устрашающих гигантских размеров, оно обладало добрым нравом. Юша имеет много общего со скандинавским Йормунгандом. Славяне верили в то, что змей обернут вокруг планеты и не дает ей упасть в бездну. Пока существо держит землю, в мире царит стабильность и спокойствие. Согласно верованиям, если мифическое существо пребывало во сне, ворочалось и вздыхало, случались землетрясения. Упырь. Так обобщенно славяне называли зловредных созданий, пугавших их. Когда-то они были людьми, которые сбились с праведного пути и ступили на темную сторону. После смерти они превратились в чудищ, способных причинить вред человеку. Побороть упыря непросто. Для этого понадобится недюжая сила, проворность и волшебное оружие из серебра. По другой версии, упыри – это умершие люди, не нашедшие упокоение и не погребенные должным образом. Чтобы защититься от этих злых существ, славяне носили карту красную шерстяную нить. Использовали огонь и магические заклятия. упрям чужды чувства сострадания и жалости. Они убивали людей, выпивая их кровь. Огненный сокол Рагор — волшебное существо, изображенное на гербе Рюриковичей. Эта птица была выбрана не случайно. Соколы никогда не нападают на своих врагов из-за спины и не причиняют вред противнику, которого победили. В славянской мифологии Рагор — это божественный вестник. Он первым узнавал важные новости и доносил их до мира людей. Помогала эта удивительная птица общаться между собой и божественным существам. Великан Горыня. Это мифическое существо помогало создавать мир. Он стоит на страже подземного царства, внимательно наблюдая за тем, чтобы ни один злой дух не вырвался на свободу. В названии этого существа воплотилась аллегория «огромен, как гора». Славяне считали, что сила без ума ничего не стоит и приносит лишь беды и разрушения. В мифах Горыня, ответственно подходя к порученному ему заданию, уберегает мир от хаоса. Кегимора. Злой дух. Кикиморами становились души умерших людей. Они не хотели уходить с этого света. Поэтому поселялись в человеческом жилье. Пугали и делали гадости. Жили зловредные духи в подвале. Они любили пошуметь и напугать хозяев дома. Кикимора могла напасть на человека во сне, от чего тот начинал задыхаться. Игоша, родственник кикимари, Это мертворожденный ребенок, недоносок, выкидыш, уродец без рук и без ног, который поселяется в избе и тревожит домохозяев своими проказами. Русалки – духи утопившихся девушек. С своим красивым видом и чарующим голосом они заманивали путников в вглубь личных вод. Славянские русалочки отличаются от подобных мифических существ, придуманных другими народами. Они молоды и прекрасны, внешне похожи на самых обычных девушек, без рыбьего хвоста. В лунную ночь они любят порезвиться на берегу, соблазняя странников. Домовой – невидимый человеческому глазу дух, живущий в домах людей. Он защищает семью от бед и напастей, помогает вести хозяйство. Любимое место домового – за печкой. Славяне почитали и уважали этого духа, а также побаивались, если он сердился, то мог напакостить. Домового было принято задабривать вкусными гостинцами и яркими предметами. При переезде на новое жилье, духа обязательно забирали с собой. Бабай – дух, появляющийся ночью. Это зловредное существо, которое живет в густых зарослях у рек и озер. В ночное время суток Бабай выбирается наружу и подкрадывается к жилью людей. У дверей он шумит, охает, кричит и пугает маленьких детей, которые вредничают и не хотят спать. Бабай может похитить ребенка. Волоты – малочисленная раса могучих великанов, населявшая территорию Древней Руси. Некогда волоты были одной из самых распространенных рас, но к началу исторической эпохи практически вымерли. Вытесненные людьми считаются предками славян, что подтверждается появлением богатырей в людском роду. Волоты стараются не контактировать и не пресекаться с людьми, селяясь в труднодоступных местах, предпочитая выбирать для жилья высокогорные участки или труднодоступные лесные чащи. Гораздо реже они селятся в степных районах. Злый день, злой дух, приносящий нищету дому, в котором поселился. Злый день невидим, но его можно услышать, и тогда он даже разговаривает с людьми, в чем доме поселился. Злому духу тяжело попасть в дом, так как его туда не пускает домовой. Но если уж ему удалось проскользнуть в жилище, то избавиться от него очень непросто. Если злый день пробрался в дом, то он проявляет большую активность. Помимо разговоров, дух может залезать на обитателей дома и ездить на них. Часто злый селятся группами, так что в одном доме их может быть до 12 существ. Злодни предпочитают селиться в человеческих домах за печкой, в сундуках или шкафах. Иногда, если они не могут найти для себя подходящий дом, то селятся в лесу возле водоема, где поджидают, пока мимо пройдет подходящий человек, чтобы увязаться за ним и попасть к путнику домой. Волколак. Человек способный превращаться в волка или медведя. Волкалаком можно стать добровольно и против своей воли. Колдуны часто превращают себя в Волкалака, чтобы обрести силу зверя. Они способны превращаться в волка и обратно в человека по собственной воле. Для этого колдуну достаточно перекувыркнуться через пень или 12 ножей, воткнутых в землю острием. При этом, если за это время, пока маг был в обличии зверя, кто-то вынет хотя бы один нож из земли, то колдун уже не сможет вернуться обратно в человеческое обличие. Человек может обратиться в волкалака и после проклятия. Тогда проклятый не способен сам вернуть себе человеческий облик. Однако ему нужно помочь. Для того, чтобы снять с человека проклятие, его надо накормить освященной едой и накинуть на него одеяние, сотканное из крапивы. При этом волкалак будет всячески сопротивляться этому обряду. Анчутка. Маленький злой дух. Рост анчуток составляет всего несколько сантиметров. Их тела покрыты шерстью и имеют черную окраску, а головы у этих злых духов лысые. Характерной особенностью анчутки является отсутствие пяток. Считается, что нельзя произносить вслух название этого злого духа, так как анчутка сразу же на него откликнется и окажется прямо перед тем, кто произнес. Обитать анчутка может почти везде. Чаще всего духа можно встретить в поле, в бане или на водоеме. Также он предпочитает селиться по же к людям, но избегает встреч с более сильными существами. Впрочем, различная среда обитания накладывает особенности на внешний вид и поведение злых духов. Так можно выделить три основных подвида анчуток: банные, полевые, водяные, ну, либо болотные. Полевые анчутки самые мирные, не являются людям, если те сами не позвали их. Банные и болотные анчутки любят попроказничать, но шутки у них злые и опасные, нередко приводящие к смерти человека. Так болотная анчутка может схватить плавца за ногу и утащить его на дно. Баны же часто пугают людей стонами, являются им в различных обликах, да и просто могут заставить человека уснуть или потерять сознание. Лихо. Злое человекоподобное существо. Встречаются как мужские, так и женские особи. Отличается лихо высоким ростом и худощавым телом. У него всего один глаз, поэтому видит он в узком диапазоне. Питается лихо плотью и страданиями людей и животных. Обычно оно старается не появляться в крупных поселениях, а большую часть жизни обитает в лесу, питаясь местным зверьем и птицами, чем часто злит лешего. Но если лихо попадается одинокий человек или небольшая группа людей, то тут оно свой шанс не упустит. Пристав к одному человеку, оно вергает того в уныние и питается негативными эмоциями. Такой рацион делает существо еще сильнее. И чем больше негативных эмоций испытывает носитель, тем сильнее Лиха. Если же ему не удается справиться с волей человека, то существо предпочтет съесть жертву, нежели отпустить. Когда попадается группа людей, лихо выбирает себе одного, а остальных убивает прямо у него на глазах. Опять же, чтобы сломить волю человека. Если лихо овладела человеком, то избавиться от него практически невозможно. Оно будет следовать за жертвой повсюду, попутно нападая на тех, кто оказывается рядом с носителем, и так, пока несчастный не умрет, что, в принципе, наступает довольно скоро, после чего Лихо начнет искать себе новую жертву. Алконост Полуптица – получеловек. Тело у Алконоста птичи с красивым радужным оперением. Голова у него человеческая. Часто на нее надета корона или венок. Также Алконост имеет человеческие руки. Существо покровительствует славянский бог Хорс. Почти всю свою жизнь Алконост проводит в Ирии. И лишь девушки Алконосты раз в год спускаются на землю, чтобы отложить яйца. Потому в мифологии Алконостов изображают именно с женским лицом. Яйца Алконост откладывает воду на самое дно. Чаще всего выбирает берег моря. Моря, но также подходят и крупные реки. На ней яйца пребывают в течение семи дней, после чего они всплывают и вылупляются птенцы. Все это время вокруг к заводе стоит ясная безветренная погода, а Алконост-мать поет свои чудесные песни, находясь неподалеку, скрываясь в лесной чаще. Когда птенцы вылупляются, Алконост забирает их и еще семь дней находится с потомством на земле, пока молодняк не наберется достаточно сил для полета в Ирий. Нет четкого указания, в какое именно время алконосты покидают ирий и спускаются на землю в одних источниках указывают период зимнего солнцестояния, в других осенние месяцы по природе своей они не агрессивны и не представляют прямой опасности для человека но все же могут невзначайно вредить ему если тот подойдет слишком близко к гнездоводью или будет находиться рядом когда птица поет свою песню защищая себя или своих птенцов полуптица получеловек способна погрузить всех окружающих без памятства вот и сказочки конец, а кто слушал, молодец. Таких вот интересных существ подарила нам славянская мифология. И это первая часть, вторая будет совсем скоро. А если вам понравилось данное видео, то тогда подписывайтесь на канал, звоните в колокол, ставьте лайк и делитесь этим видео. На всем позвольте откланяться. Да пребудет с вами Перу.